Учитывая последние сводки и, в принципе, противостояние. Вот сейчас, ребята, и узнаем. Сегодня следующий день, второй, получается, перемирие. Якобы, который мы только что посмотрели. Куча видеоматериала. Ну что ж. На севере Луганска остатки вСУ находятся под стукаловой балкой никто их сейчас там не напрягает особо ведут они свой террор или не ведут мне это ну нам по луганску не поступало сводок определенных и я знаю что если бы ополченцы хотели нарушить условия перемирия вот этих вот остатки вСУ они бы ликвидировали бы в считанные часы даже не в день не в сутки не там за полдня а в считанные часы но этого пока что ополченцы не делают. Линия фронта закреплена между населенным пунктом Счастье и Веселая гора. В принципе, как и на момент заключения этого перемирия. Северо-восточнее Луганска линия фронта осталась между Красным Яром и Станицей Луганской. Остатки ВСУ не трогаются, не ликвидируются. Находящиеся в котле, вышедшие из Луганского аэропорта между Лутугина и прогнанные, изгнанные из населенного пункта Белое на момент перемирия находились именно вот здесь. Вот сейчас они здесь и находятся. По ним никто не отрабатывает, не ведется активных боевых действий. Вот конкретно здесь. Никто пока что их оттуда не выгоняет и не ликвидирует. Возможно, существуют какие-либо переговоры, Процесс может быть запущен, но на самом деле, вот здесь каратели, ребята, и я знаю это точно, и не из одного источника. Здесь батальон «Айдар», здесь фашисты, настоящие фашисты. Вот давно видели фашиста, вот можно вот здесь их увидеть, в принципе. Вот здесь остатки 80-й бригады и батальон «Айдар». Это каратели, которые ответственны за регулярный террор, наносящийся по городу Луганску. По разрушению вот, инфраструктуры, по ударам мирных жителей, вот они, вот здесь. И ополчение бы их с удовольствием бы сейчас ликвидировало. Но пока еще эти попытки не предпринимаются. Как только хунта отсюда выдвинется, вот эти вот фашисты начнут свое передвижение куда-либо, надеюсь, что они не получат поддержки там от военнослужащих, а вот каратели, если захотят куда-то выйти, конечно, они будут ликвидированы. Я думаю, даже внутренние вот, э, вооруженные силы, которые там находятся, будут приветствовать только, чтобы каратели от них отцепились. Потому что это... Уже общеизвестный факт, что таких карателей в плен брать уже ну не будут, просто не будут. Фашистов будут ликвидировать. Давно это сказано было, сказано самыми высокопоставленными лицами в народных республиках. И украинские военные думают, что ну его нафиг, хлопцы, давайте так, вы идите туда, а мы за вами. Вот такая вот штука. Потому что каратели привыкли об, об, наоборот, сначала военные, а потом каратели. Либо как загрят отряды, либо посмотреть, что там будет. Ну, потому что каратели, они, да, они нацисты, они фашисты, они идеологически очень зомбированы, очень-очень сильно, но они ссыкопехотны. И это факт. Они разные виды войск. И вооруженные силы Украины, военные скажут, что не, ребят, что-то вы так как-то воюете, очень странненько, подозрительно. Вот зайти в какой-нибудь город, да, в Хрящева, там, и терроризировать население, там, в Новосветловке, возле э -э церкви, это нормально. Там, отбирать, что-то там, грабить, это нормально для карателей, это с удовольствием они исполняют. И вообще, даже именно с удовольствием, не просто по приказу, а с удовольствием, они испытывают прямо вот такой вот аж чуть ли не оргазм, когда они терроризируют всех этих террористов или пособников терроризма. А воевать они не умеют. И вооруженные силы Украины это знают. Поэтому от этих карателей, я думаю, будут местные ребята и избавляться. Скажут, пошли вон отсюда, хватит. Вон у вас есть, чем вам там навыдавали. Не претендуйте, что там вот вам БТР нужен, танк для прикрытия. Нифига подобного, мы сюда зашли с определенной целью, держать там угневой рубеж или точку, у нас сейчас приказ там о а ненападении, а вы там начинаете провоцировать и нас затягивает свое болото. Не-не-не, хлопцы, нам с вами не по пути. Я думаю, здесь произойдет раскол, вот в этих вот остатках ВСУ. 24-я отдельно моторизированная бригада, тоже немножко заблудившаяся, воспользовавшись супер каким-нибудь э, навигатором, почему-то решила, что в тылу. Народной Республики, ей будет безопасно. Нифига ей не безопасно. Безопасность ее только сейчас на вот том вот, на фоне вот того вот перемирия объявленного. Якобы, вот того вот перемирия. И все. На самом деле им нифига не безопасно. Они прекрасно знают, что как только где-то их коллеги и побратымы пойдут в бой, все, вот этим вот хлопцем сразу же придется за это отвечать. И будут их опять менять, ликвидировать, забирать в плен, уничтожать, бомбить, сжигать и так далее. И вот эти вот Ребята, прошедшие довольно-таки приличный путь уже по народным республикам, освоившись с местными, э, так сказать, э, знаменательными местами и приветствием местного населения, познакомившись с публикой, они прекрасно понимают, что здесь им не просто не рады, а очень даже будут рады, если они здесь и останутся. Или где-нибудь рядышком там, ну, так скажем, э, не в роли э, строителей, или не в роли каких-нибудь приветствующих, да, освобождающих войск, а восприняты они здесь в роли оккупантов. И также они будут восприняты здесь в роли, извините за выражение, удобрения этой донбасской земли. Не годится как-то им оставаться на донбасской земле в роли удобрения. Вот не хотят они. Есть и им тоже решение вступить в переговорный процесс, потому что гуманитарные коридоры на время вот этого э, перемирия, как бы оно там ни называлось, гуманитарный коридор им, конечно же, будет предоставлен. И пока у них есть такая возможность. Я бы им напомнил, если существует какая-то вероятность того, что информация моя может к ним попасть, я бы им напомнил, хлопцы из 24-й бригады, под Петровским между Красным Лучом зажатые, у вас есть сейчас шанс выйти к своей дебальцевской группировке, вот прямо на запад. Вы можете вступить в переговоры, вам предоставят этот выход, потому что хлопцы с Дебальцева скоро сами будут в котле, и им будет не до вас. А многие уже из них сваливают оттуда. И вы это знаете. Много к Дебальцева сил, в принципе, артиллерии подтащили. Вы можете либо сейчас здесь погибнуть в котле, либо будете взяты в плен, либо попадете под дружеский огонь, который вот вам с Дебальцева предоставят свои же. Ну, на самом деле свои же. Корректировщика отошлют, отправят, возьмут рацию и скажут, вот, вот здесь вот находится, все, метка поставлена, Маячок влепят, вам по свои же, по вам же и влупят. Короче, у вас есть сейчас возможность, вступайте в переговоры, потому что потом этой возможности не будет. И время сейчас играет, вот как раз против, вот если относительно вот этой отдельной моторизированной бригады, против них. Вот именно против них сейчас играет время. Восточная линия фронта, ее не существует. Существует граница с Российской Федерацией. Эта территория контролируется армией Новороссии. Местцевые хлопцы из ВСУ, остатки бригады, которые обозначились, ну немножко обживаются уже возле, между населенными пунктами Дьякова и Дебровкой, остатки вот этого южного котла. Сейчас занимаются исключительно бытовыми, а не военными проблемами. Приказы у них сейчас одни. Как постираться, как приготовить покушать, как урожайчик собрать. А там скоро и осень, смотри, яблочки пособирать. Нужно консервацией заниматься. Пойду-ка я к местным, спрошу, не нужно ли им дров накопать, чтобы они мне пару баночек стеклянных дали. Не снабдила же нас украинская армия стеклянными баночками для консервации. Но мы же не знали, что мы здесь останемся настолько долго. Мы, конечно, понимали, что могут там немножко на нас забить, что в штабе... А то про нас там забудут, но мы же не ожидали что настолько на нас забьют вот такая вот вещь, и сейчас хлопцы думают надо было брать с собой не БТР и точки У, потому что что-то они подешевели и плохо меняются у местного населения, вдоволь привезли уже этой бронетехники, еще и к тому же не рабочий, и как-то местное население не собирается на БТР вскапывать огороды, но эти услуги, думаю, предлагаются там иногда, вскапаю огород на бронетранспортере Хорошая БМД-машина, боевая машина десанта с плугом. Вот примерно такие объявления там и проскакивают. Такой вот формат. Под Амбросевкой котел ликвидировался еще до заключения перемирия. И некоторые остатки вооруженных сил находятся сейчас возле МОСПИНА под Грабским. Здесь они никуда не вырвутся исключительно, ну для них это вообще нет такой возможности на самом деле даже учитывая местную местную инфраструктуру что ли, вот расположение там, потому что если приблизив там посмотрим что есть речка, нету дорог с бронетехники передаваться, передвигаться довольно таки сложно, это остатки карательных батальонов, вот здесь вот добровольческие батальоны они здесь есть потому что вооруженные силы Украины давно либо приняли решение сдаваться в плен а потом меняться либо менять свои личный состав на бронетехнику оружия Ну в любом случае приняли уже правильное решение Кто-то вышел даже на территорию Российской Федерации Все по-разному сделали А вот карательные добровольческие батальоны Бени Коломойского там не знаю еще кого там Лешков Петушков Решили что не-не-не Нам никогда не было в руки столько оружия Мы его не отдадим просто так Жизнь не жизнь это такая штука Что мы конечно хотим ее сохранить Но только с оружием А вот такого варианта у них нет сейчас И вот они и думают Бросать потому что военные бы по-другому поступили, бы. они уже показали, как они поступили. Ну, глупая дебильная война, нет смысла отдавать свои жизни бездарно, глупо, э, в цену каких-то целей олигархов. А вот эти вот почему-то отдают свои жизни в цели олигархов. Вопрос их ликвидации, либо взять их в плен, хотя я не думаю, что их будут брать в плен, их просто ликвидируют. Вот. Вопрос их ликвидации, это вопрос времени. А вопрос времени сейчас для них стоит, вопрос вот того вот шаткого перемирия, которое до сих пор еще формально, ну якобы формально, якобы существует. Вот такая вот у них ситуация. Очень-очень сложная на самом деле. Хунтовские войска, которые вышли и нарушили границу, на самом деле воспользовались передвижением, решили контролировать трассу какой-то момент... Кононов нам сообщал, министр Донецкой Народной Республики, что выходили они на Тельманова. Тельманова сейчас вот нам показывает, что уже бесспорно за ополченцами решили все-таки свалить, потому что услышали, что ой-ой-ой, мы не туда забрели. Да, шли вы по карте, шли вы так все правильно, как бы, шли вы исполняли приказ, но вы не знали, зачем вы это делали. Вам же сказали, куда идти? Сказали. Вас направили? Направили. Вас вооружили? Вооружили. А вам сказали, зачем? Зачем? Вот у меня такой вопрос, вот к этой вот бригаде возле Новоласпы и Староласпы. Вам сказали зачем? А, не сказали? Ну тогда я вам отвечу, вы очередной просто военторг для э, армии Новороссии. Вам этого не сказали? Почему вы для этого не догадались? Уже сколько котлов было сделано? Вот такие выходы, клиньевые, причем выходы, они уже мотив. Вы посмотрите, у каждого там маньяка есть там э, свои, знаете, вот почерк что ли там. Вот И у каждого генерала штабата -то тоже есть свой почерк. Они клиньями врезают вооруженные силы, хорошо их очень вооружают, очень хорошо, тяжелой бронетехники. Но посмотрите на свой боекомплект. Это ли немножко там вам ни на что не напоминает. Вам дали много техники, но вам не дали боекомплекта. Ах ты ое-мое, опять-таки совпадение. Нет, вы просто должны были доставить всю эту технику сейчас для армии Новопроси. Сделка уже давно была сделана. Между нашими руководителями и вашими руководителями. А вы предмет торговли. Вот и все. И если вы решили сохранить свой личный состав, пожалуйста, вступайте теперь в переговорный процесс. Потому что генералы, которые вас сюда посылали, уже часть своей сделки сделали. Им плевать, что с вами будет. Вступайте, ребята, в переговорный процесс. Другого выхода мы не видим. И Кононов знает прекрасно, что любой выход там или попытка прорыва вооруженного там на бронетранспортер, да хоть и с белыми ленточками, это будет все равно попытка вооруженного выхода. Она будет Пресечена армия Новороссии. А армия вам известна, как воюет наша. Гораздо эффективнее, чем ваши там карательные батальоны. Мариуполь. Мариуполь бы столкновения. Бои столкновения были серьезные. Восточный регион, вот возле э, некого, это бы нам Грин Дракон. Вот Гарик, короче, рассказал бы очень классно. Вот, я думаю, что вечернее исполнение в его стиле будет, э, ну, по рассказам с водком, Где-то вот так вот по карте. Не могу здесь точно рассказывать, что где и находится, э, но мы знаем, что вот информация эта соответствует действительности. И некий пункт, э, боюсь ошибиться в названии Сартана, находится под контролем ополчения. Эти сводки мы получали уже, ну не знаю, в 5-6 подтверждениях. Это на самом деле так и есть. Да, здесь есть еще рядышком блокпосты украинской армии, ну это даже не украинская армия, это каратели здесь, по там всякой ерунды. И вот там якобы сидят, проверяют, ну, терроризируют, уже скоро и мародеры Ну, вот такая штука там происходит сейчас вот под Мариуполем. Они, конечно же, не присутствуют свое, ой, не приветствуют свое, свои блокпосты там, допустим, в населенном пункте непосредственно. Но у них же не, не делают они, поддержки от местного населения как такового нету. То есть, если на Майдане у них была широчайшая поддержка, вот этих территориальных батальонов, там, АЗОВ, все приходили, ой, молодцы, ой, герои там все вообще шли, там, и бабушки печеньки несли, и всякие американцы, и пиндосы, все, кому не лень туда, приходили и приветствовали их, то вот здесь как-то они чувствуют атмосфера чуть-чуть другая, и никто их нифига тут не приветствует. Мало того, у них нет еще и поддержки с генерального штаба, и там с вооруженных сил, там, э, с э, этого центра, как они называют, американского террористического, даже оттуда им поддержки не приходят. Вот что-то они не чувствуют свою силу без поддержки, вот никак не чувствуют Непривычно им, знаете, воевать как-то там 10 против 100 или там 10 на 10 Им сразу, когда даже 10 на 10, им уже кажется, что они слабее, почему-то так вы видели, какие у них глаза такие? Вот как говорят, что глаза у страха велики. Все, у нас тут батальон, у них там рота. Но у них же супертанки. Они уже начинают оправдывать себе и сеять в, само, в своем разуме уже панику. Изначально они у себя закладывают мысль о том, что противник сильнее. Какие же это войска? Это сыкопехотные войска. Давно им определение, блин, дано было. Нормальное определение, я считаю. Так что здесь каратели долго не продержатся. Пару жахов они сваливают, пару каких-то обстрелов они сваливают. Да, не обязательно отличаться, э, я бы сказал так. В эксперименте поиспользовать немножко там артиллерию, поучиться как работают грады, сказать, ох мы хорачили, мы с добулы". Вот одна маленькая перемога. Я даже знаю, что знаете, ребята, как будет сделано бы? Было бы прикольно, вот против них такая тактика бы работала. Допустим, наша армия Новороссии, вот из некого населенного пункта Коминтерного, Выходит с разведкой с боем на вот этот укрепрайон номер 2, который называется, выходит, расколбашивает, там вообще такую панику наводит, просто шухер, на самом деле даже никого не ликвидируя, вот никого не ликвидируя, просто шухер навести, да, там пару гранат запустить, пару каких-то РПГ, там взорвать одну единицу или парочку единиц бронетехники, и самое главное, что здесь финальная часть, оставить свой БТР. С надписями, там, красиво, там, за Донбасс, или, там, на Киев, или, вот, ополчение Новороссии, ну, вот такой вот красивый БТРщик, взять, оставить, пусть он даже будет Укровский, это не важно, захваченный где-то там, в котла, да какая разница, старые убитый, даже не рабочий можно оставить, на самом деле, но вот его оставить и поджечь, и уйти. Все, хлопцы отсюда сразу же, каратели подбегут, скажут, мы сдобули, в нас перемога, дивиться, как мы сражались, обступались, смотрите, какая тут техника у нас такой нету и вся фигня, и ого, но, но, но пора, по-моему, отходить. Мы же перемогали, мы же воювали, воювали, все, какие к нам претензии? Никаких претензий, мы пошли, и они свалят. Вот просто им оставить одну разбитую единицу техники, самим же можно разбить ее, и они свалят. Потому что они нафотографируются вдоволь и скажут, что у нас есть непровержимо доказательство того, что мы разбили там колонну российских танков. Вот вам фото. Вот вам, блин, капец. Все, видите, вот этот БТР, видите на нем флаг. Вот это мы это все сделали. Погордятся своей перемогой и свалят. Вот такая тактика, думаю, будет предприниматься у нас в ближайшее время. Еще им там подбросить пару автоматов, перемотанных черно-красно-синими ленточками, так это все. Мы уничтожили 100 человек личного состава, там российское ВДВ номер 539. Ну, вот так вот и запишут себе. У них все фейковое, все у них ложь, понимаете? И перемоги у них тоже лживые, но они же к этому привыкли, поэтому нужно им давать. Но они хотят лжи, ну почему им не дать ее? Ну, очень хотят быть обманутыми люди. Нате вам, ребята, получайте! Что у нас происходит на западной линии фронта Мариуполя? В принципе, изменений особых нету, э, блокирование оперативное ну, до сих пор существует, я так понимаю, и на самом деле диверсионные группы наши здесь работают, они просто в неактивном состоянии. Я вижу, что украинская армия все-таки оттеснила ополченцев или диверсионные группы, ну здесь на самом деле возле Осипенко работали обычные группы, здесь нету таких каких-то наших серьезных вооружений и численного состава нашей армии, Просто работали под контролем, такой оперативный контрольчик, да, происходил, вот кусочка трассы Е-55. Хунта решила, что здесь она спокойно может передвигаться, я уверен, что ни одна машина была запущена в Мариуполь как гражданская, что там запущена была какая-нибудь женщина, девушка там с ребенком, ну они на это идут, это нормально, дабы провести разведку. Они уже боятся проводить разведку, ну как разведка должна в понимании разведки происходить, по-другому они это делают. Запускают там якобы под видом мирных граждан, вот такая вот война. Такая вот гниловастенькая. И вот такая же гниловастенькая разведка у них и происходит. Много раз им подтвердили, все нормально, можете идти. И потом в количестве 100 единиц каких-нибудь они взяли, проперли и сказали, все, мы вот это все контролируем. Ну и контролируйте, хлопцы, и контролируйте. В следующий раз, если вы возьмете такую тактику себе на вооружение, вот на маленьком отрезке Е-55 проедет там 10 женщин ваших, 10 старичков ваших разведчиков, не знаю кто там, ну я не уверен, что у них в таком большом количестве они есть, но они есть. Вот проедут и скажут, все нормально, мы выдвинулись из черного поля в Мангуш, никаких террористов нет. Еще одно подтверждение, еще одно, еще одно. И как только вы своей тяжелой техникой начнете переться туда, откуда-то не возьмись, образуется диверсионная группа. Подколбасит вашу колонну, взорвет вам пару бензовозов, блин, уничтожит боезапас, и все, и колонна будет разбита. А что ж такое, кого винить, и начнете вы судить тогда своих разведчиков? Гнилая у вас тактика, ребята, такая тактика не делается. Знаете, использовать э, как бы гражданских, э, я бы сказал, ну вот таких вот хитрых своих жучков, знаете, для того, чтобы они вам подтвердили. Гражданских и трогать не будут, на них не будут реагировать, как на разведчиков. Ну, проехалась и проехала. Ну, разведчица она, наводчица или просто жительница, но она не представляет опасности. Как вы себе не поймете, армия Новороссии не воюет против мирного населения, а воюет только против армии, которая приходит на нашу территорию. И ни один гражданский, будь он разведчиком вашим, не будет обстрелен нашими диверсионными разведывательными группами. А вот как только вы зайдете с техникой, вы будете ликвидированы, благодаря своей тупой разведке. Дальше, линия фронта у нас... Проходит где-то вот под Докучаевск. Докучаевск находится в таком вот э, небольшом заходе. Очень это напоминает котельчик, ребята. Вот такой вот котельчик напоминает. Они однажды уже были в котле. Здесь была закреплена линия фронта за ополчением. Их подтягивали, подтаскивали. Им показывали, что ребята, здесь у вас есть возможность остаться навсегда. И возможность реальная. Серьезное, существенное. Завозить сюда хунти, допустим, даже если у них есть, есть дорожка, там, да, есть там какая-то трасса, снабжение и так далее. Заводить сюда огромное количество артиллерии ну, нет никакого смысла на самом деле. Ну что здесь? Огромные населенные пункты, да, или хорошие укрепрайоны ополченцев. Да нету тут нифига. Ополченцы вообще здесь можно сказать после контрнаступления впервые. И населенных пунктов крупных здесь нету на самом деле. Поэтому хунта, используя всю свою артиллерию, будет бомбить по воздуху. На самом деле по воздуху. Да, будут производиться терроры у местного населения, конечно же, но это в их стиле. Это карательные батальоны обязательно отработают, там перелупить там какое-нибудь стадо где-нибудь или курятник кому-то разнести. Ну, не без этого. Ну, к сожалению, но не без этого. Но на самом деле каких-то тактических успехов у хунты, используя здесь тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, не будет, не будет этих успехов. Не тот это моментик. И не тот это, не та эта территория. И вообще они здесь заблудились, не туда они попали. Чего их сюда направили, не понимаю. Какой генерал решил, что вот здесь есть какое-то превосходство серьезное. Единственное, что они здесь добились, это огромный котел возле Старобешева и возле Амросевки. Вот это единственное, чего они здесь добились. А каких-то серьезных здесь ну, достижений добиться не получается. Или они вправду думают, что отсюда, они, может, вешают такую лапшу, что отсюда можно там обойти Донецк каким-то образом и куда-то там выйти, там, к своим где-то. Чего они такого верят? Вот отсюда. Да вы отсюда в Амросевке не смогли это сделать. Вас просто окружили и ликвидировали. Вон, до сих пор вы гребаете эти остатки. Кто двухсотами, кто трехсотами. От отсюда так тем более. Я не понимаю вообще тактичность вот этих генералов, которые рассуждают. Зачем вы сюда приперлись? Вот Зачем? Ну, уже сделайте линию фронта, выстроите себе там, передислоцируйтесь. Ну, устройте здесь там, не знаю, там, маячки себе там на н 20 Ну, воюйте нормально как-то. Зачем вы глупо вот это все это делаете? Я, конечно, знаю выражение, не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны. Но вот это реально вообще такая тупизна. Ну, для меня это непонятно. Что это за тактика такая выбранная котлами. котлами? Хотя, с другой стороны, если логически думать, что вот эта поставка и очередной военторг готовится, то, возможно то тогда все оправдывается, в принципе. А так, других смыслов здесь каких-то не вижу. Чего они здесь могут добиться? Ну, будет лупасить там град. Ну, расколбасят они Любовку. Ну, что вы, думаете, уничтожите? Здесь прямо случайно так соберется 20-тысячная группировка террористов. Или там 38-й полк ВДВ, там, города какого-то там, не знаю, там, Ижевска. Вот именно под Любовкой возьмет и соберется, да, там, в количестве там 10 тысяч человек. Да не будет этого никогда. Поэтому реактивная системы здесь, артиллерия, ну, они... Они превращаются в непонятное оружие, в какую-то ерунду и все. Вот непонятно мне их тактика, пока пытаюсь понять, но не получается. Ну ничего, ничего, мы будем смотреть. Результаты, по крайней мере, мы видим. Это котлы. Котлы огромные, военторговские, серьезные котлы. Константиновка. Это не та Константиновка, которая вот там вот, Константиновка. Э -э, немножко не та, Ну ничего. Некий населенный пункт Константиновка под Маринкой немножко расширил линию фронта у, у Донецкой Народной Республики. И, конечно же, теперь отсюда ополченцы могут выдвигать свои разведывательные диверсионные группы на Угледар, допустим, на Владимировку, иногда проводить разведочку боем, а иногда саботировать по трассе передвижения колонн, если они такие будут. Ну, думаю, что они там есть. И это радует. Аэропорт пока еще не зачищен, здесь много сил разных предпринимается, я не понимаю, почему он до сих пор не дочищен и не зачищен, ну не знаю я, ребят, почему, или на фоне этого перемирия, или все-таки там очень сложно, или там большая группировка, но я смотрел уже, изучал даже впритык, вблизи, уже созванивался с ребятами, смотрел на сводки, я считаю, что у армии на Воросе достаточно. да это даже не у армии, у спецназа, у спецназа Новороссии достаточно сил уже и оборудования, чтобы ликвидировать этот котел. Я не понимаю, почему его не ликвидируют. Почему? То ли он под прикрытием э, каких-то сбоку сил, то ли он под снайперскими, там, такими серьезными, знаете, с ловушками, заминированно. Ну, мне неизвестны сами тонкости, но я знаю, что сил у нас достаточно, чтобы зачистить вот этих гадов. Потому что именно вот эти каратели наносили неоднократные... Удары артиллерийские по городу Донецку, по районам города Донецка, уничтожая мирное население, ликвидируя и уничтожая инфраструктуру города. Но здесь план такой, как только они очистятся, ликвидируются, думаю, даже в плен таких тоже брать не будут. В плен будут брать вон там каких-нибудь, вот здесь, может быть, будут брать якобы десантников еще там есть котлы, в которых брали в плен. А вот этих вряд ли будут брать в плен. И много уже информации поступает о том, что здесь действительно наемники профессиональные. Вот именно профессиональные наемники здесь работают. Хунтовские. Вот каратели среди них. Ну что ж, будем смотреть за, соблю... на... за этой ситуацией, мониторить по аэропорту. Но то, что аэропорт будет зачистен, мы же все это понимаем. Это даже хунта понимает. Но не выстоять им здесь, не выдержать. Это им не своеобразный Ленинград. Это просто будет пекло для них. пекло. Они там и останутся. А потом уже линия фронта продлится немножко дальше. По моим предсказаниям, это будет до Карловки. Авдеевка сначала, потом дальше и до Карловки. Потому что нужно оттеснять хунту, оттеснять от Донецка. Донецк должен работать. Это все-таки город, столица Народной Республики. Горловка. Мы видели только что видео, что обстреливали Горловку. Действительно, нарушалось перемирие. Нарушалось неоднократно. Об этом свидетельствуют и фото, и видеосъемки. Как мины пролетели, где. Сегодня заснято это видео было. Местные жители, о чем говорят там интервью. Ну, куча доказательств от того, что Горловку действительно обстреливают. Обстреливают это регулярно. Ну и со своей, могу стороны сказать, что у Безлера, который здесь сидит, наш всем известный, один из командиров ополчения Без расставил здесь своеобразную такую вот ловушечку. Да, вот он как рыбак. вот Да, вот примерно вот так. Он сидит как рыбак, вылавливает здесь укропов, вот таких вот зашедших в сечку, а потом с рубаном там переговорщики ведет и отдает их. Вот такая вот торговля. Здесь такая вот сеточка, и вот рыбаки меня поймут, знаете, боевая сетка, двойная. Ну, знаете, первое полотно внутреннее по течению, если оно большое такое, ну, ловись, укровоенный большой и маленький. Вот первое полотно такое, 14 а второе там где-то семерочка. Потому что большие военные там, большие укропы ходят только в сопровождении. Нужно же и маленьких тоже ловить. Ну, вот такая вот здесь рыбалка происходит. Украинские войска здесь иногда заходят, безлеры отлавливают, отлавливает, а потом говорит, что давайте обмениваться военнопленными. Вот, по, вот так вот горловка еще и выживает на этом фоне. Дебальцево, здесь огромные подразделения, поступало много сводок о том, что сюда идут подкрепления, много военной техники, ну, я не знаю, здесь, наверное, будет все-таки оптовая база военторга, мне кажется, вот так она и закончится. Не вижу смысла, у хунты, вот, вот объясните мне, я просто этого на самом деле не понимаю, почему хунта? Используя огромный арсенал, огромное количество бронетехники, реактивных систем, артиллерийских орудий, расчетов, минометов, все это гонит на территорию, которая уже с трех сторон в котле. Зачем? Ну, можно же было этим всем воспользоваться, допустим, там, вот, перед Горловкой, выходить на Пантелеймоновку, да, выходить, ну, не знаю где, вот здесь вот выходить, на Марьинку, давить, линия фронта там, где более-менее ровная, выходить. И использовать это все. Почему эта техника вся гонится в уже неоднократный котел? Это полукотел сейчас. Почему она туда гонится? Это что, ради безопасности или всех напугать, что «Ого-го, нас так много, мы начнем стрелять, вы все озлухнете, что ли?» Зачем вот это делает? Тоже непонятно. Вот как там внизу, ребята, вот тот вот возле э, Докучаевска, вот та группировка, также мне непонятно вот это передвижение. Какого черта они здесь решили устроить оптовую базу военторга? Или здесь со скидками уже? Просто уже у армии Новороссии действительно появилось много средств, что можно покупать оружие оптом вместе с этими войсками, и еще, может быть, так там говорится, ребят, вы нам подгоните, пожалуйста, там, мы так рассмотрели, вы же нам информацию подкидывали, подгоните нам э, 14-ю бригаду, потому что она из Харькова, они там пацаны лояльны, ну, нам нужно пополнить войска, грубо говоря, да, они все равно перейдут на нашу сторону, и подгоните нам вот 27-ю, здесь что, действительно будет торговля, очередная торговля? Вот у меня такой вопрос, потому что похоже на то, все идет к тому что уже ополченцы решили, что, ну, ребят, мы здесь пополним не только личный состав, потому что многие мы уже заказали, ребят, там мобилизованы насильно, да, траливали, но они вообще не сторонники хунты, они вступят в наши ряды. И плюс их нужно хорошо вооружить, а их пока там хунта тренирует, ну а что делать? На этой же технике им придется дальше воевать. Очень подозрительно это все. Вот не знаю, подозревают ли что-то здесь каратели или украинцы, еды на патриоты, которые еще верят в то, в эту глупость дебильную, что здесь ведется война против, не знаю, там российских террористов или против Российской Федерации. Не, ребят, вот если вот те, которые в это верят, может быть они начнут прозревать, что их просто загоняют в очередной котел, дабы провести вот очередную сделку олигархических там каких-то своих там э, вот ставленников в ато. В, генерал, в генералитете, не знаю где-то еще Это аллергетическая война Должны они это осознавать Но пока еще не осознают Очень мне это все странненько Но похоже на то Что ж, а у нас еще, да я Забыл разобраться, ребята, про маленький котелочек Возле Ждановки Опять они начали передвигаться Смотрите, какая штука Я вот не знаю, что здесь Возле Никишина, населенного пункта Мы знаем, что в Ольховатку, Выходили укро войска а здесь военная группировка, которая боеспособная, но это хорошая, это качественная группировка, они поэтому так, в принципе, и держатся долго, это военные, они воюют, вот, они там свои тактические задачи как-то ставят, выполняют, у них все нарушается только тогда, когда они начинают исполнять приказы вот этого штаба АДА, но тогда у них все нарушается, Последний из этих приказов был растянуться и выйти, они вышли в Ольховатку, и их отрезали кусочек, и вот здесь ликвидировали немножко личного состава, пару БТРов и, по-моему, один танк. Я помню это по сводкам. Не Конечно, им не удалось прорваться к Дебальцево, потому что здесь плотный кордон стоит на самом деле. Но они выполнили дебильный приказ, растянулись, их отрезали по кусочкам. Мне кажется, что сейчас они еще один приказ получили. И еще одну авантюру, засылаются опять какая-то бригада, на все нам известный орловка. Этот населенный пункт постоянно подвергается каким-то противостояниям и, скажем так, смене власти. Нет, Этот населенный пункт Малоорловка находился под контролем ополченцев и хунты уже вот раз по 10 с каждой стороны. Зачем они это выходят? Но вот какая очередная задача у них? Просто своего присутствия или раздутия? Ну, ребят, вы слишком долго находитесь здесь в котле. Прекрасно уже знать, сколько вас и на что вы способны. Это первое. Второе. Неужели вы решили все-таки прорваться к Дебальцеву? Но уже помните, что последний ваш выход вас просто отрезали. И все, вы потеряли не только связь, вы потеряли ребят, которых вы туда пустили. Потеряли, и теперь вы стали немножко слабее, а вот ополченцы вокруг вас нифига слабее не стали, и вы это знаете, вы делаете размены невыгодные для вас, вы понимаете, чем вы сражаетесь? Вот когда у вас совсем мало ресурсов, да, вот у вас есть там 10 автоматов, и у, а вокруг ополченцы, у них 1000 автоматов, будет ли разумно менять даже один ваш автомат на два автомата ополченцев, будет ли это разумным? Неразумные это конечно размены. Я вот не понимаю почему эти военные все таки до сих пор не вступают в переговоры с... Э... Ну конечно они еще просто считают что они сильны. Вот наверное из-за этого. Но по-моему этот момент скоро наступит. И, наверное еще просто не наступил. Пора вступать в переговоры и не выполнять приказы дебилоидов. Потому что они реальной обстановки не знают. Вы же сами говорите что они не знают там реальной обстановки. Они только ходят пиарятся и готовятся к выборам. И там занимаются воем очередными. Но не знают они этого. Или вы хотите присоединиться к очередному котлу, там же уже будет вообще месиво, там винегрет будет. Боюсь, мой вопрос останется без ответа, но вся эта тактика вот здесь вот в военной группировке, а здесь нормальные хлопцы, они воевать умеют, но это видно. Да, долго продержались, много прошли, на самом деле были прорывом, вот тем вот, да, чтобы организовать группировку, вот горловскую группировку, взять в блокаду. Они, как бы и выполняли свои задачи, да, но их почему-то кинули, их бросили. С этой стороны, с нахер вышибли вообще всех, вообще сразу же. И они остались одиноки. Из Дебальцева как-то вроде загоняют, вроде говорят, обещают: Вы думаете, вот эта вся эта артиллерия вам поможет выйти отсюда? Вот это вот вся-вся-вся. И вы считаете, что в генштабе Новороссии сидят дебилоиды, которые там не предпримут никаких попыток, чтобы эту артиллерию не просто ликвидировать, а захватить? Тут на живца идет, обычная ловушка на живца. И вы сейчас в роли этого живца. Вы же понимаете, что будет с этой артиллерией. Да. Ну что ж, ребята, удачи вам, удачи. Ну не выполняйте глупых приказов. Просто понимайте, что это война, это война олигархов, это дебильная война. Не выполняйте идиотских, дебильных приказов и все. И постарайтесь, чтобы местное население там не страдало. Я думаю, ополченцы, если увидят, что вы лояльны к местному населению, не терроризируйте их, будут к вам тоже снисходительны со своей стороны. Потому что это мирное население, это их матери, жены и дети. Что у нас с бригадой механизированной мозгового? Мозговой немножко попустил позиции свои. Некоторые населенные пункты на севере он решил оставить. Линия фронта здесь немножечко уменьшается и сдувается. Две причины. Либо этот приказ был отдан совершенно логично, потому что существовала возможность угрозы с Капитанова отрезать до Горского. С Горского они начали же уже наступление свое. Хоть минимальное, хоть не минимальное, но там известны силы уже. И они могли обрезать действительно с Капитанова. Мозговой решил не рисковать пацанами, ну, конечно же, и думать, что такая возможность уже там, ну, существуют занятия, то есть, но не приоритетная. Мы видим, что Лисичанский треугольник, он, конечно же, будет обязательно, и в мозгового в планах он есть, но он не приоритетный, на данный момент так и есть. Хунта решила наступить, используя возможность, там, пока там, перемирия и так далее, вот как вот тот тигр ша, ша, Шафран, забыл, как его шо воспользоваться этой возможностью и немножко себе откусить, дабы сдобути якусь перемогу. Ну что ж, вы только эту перемогу особо не афишируйте, потому что любой ваш укровояка, который решит похвастаться в своем фейсбуке или где вы там любите хвастаться, в твиттере, что вот 7 числа вы очень оперативненько заняли населенные пункты Воровское и Сиротина, вот вы такие все патриоты там, перепатриоты, на видео это выложите, скажете, что вот сегодня, в воскресенье, 7 числа это было сделано, вы не забывайте, что ваш презик, а по-другому его назвать нельзя, Объявлял все-таки перемирие, вы хотя бы выложите чуть попозже это видео, потому что выложите его завтра, будете сами своих компрометировать, и набросятся на вас самые любимые ваши войска, диванные, укрозомби войска, набросятся на вас, вот нас сливают, нас дают, вы дивиться, что там робится. вон и кажут, там наступают, а мы не наступали, Это террористы, все эти перемованы аннулировали, набросятся на вас, тогда диванные войска. Так что вы здесь наступили, но считайте, что в тылу вы получите по жопе именно, серьезно, от диванных войск. Вот и сражайтесь теперь с ними там. Ну вот и все, в принципе, ребята. Вот и все.